Вот в 6 утра мы отправились в аэропорт, чтобы заценить все красоты Израиля, заценить его жаркую погоду и постараться там не сдохнуть. На следующий день у нас была экскурсия в Иерусалим, и там мы очень-очень много ходили, так что да, поддыхать я начала уже на втором дне. Мы там периодически останавливались, чтобы снять всякие панорамы, и тут я понимаю, что все таки видео мне тоже надо снять. В общем, смотрели на меня как на Дауна. Мы же в Иерусалиме. Это родина Ассасинскридинга. Ты понимаешь, что это значит? О, нет, только не отремя Ассасинскридинга. Ну ладно, я тут подожду. ассасин скрининга пригодна. Ну вот, теперь три квартала назад топать. Ой, сувенирочки. Эй, кажется, там есть что-то не связанное с христианством. Обойдусь без сувениров. А потом мы отправились в Тель-Авив смотреть на всякие украшения из бриллиантов. На входе нас встречала такая вот вывеска, где было написано «Добро пожаловать» на разных языках. Еще из окон нашего номера был виден закат. Потом мы очень-очень много бродили в каких-то разных и непонятных местах. Ну вот и подходит к концу мой влог, я надеюсь вам понравилось, и если это так, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также захотите мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока!